Здравствуйте, уважаемые школьники. Меня зовут Солнышков Владислав. Я студент Костомского государственного университета на подготовки госуправления. Сегодня я прочитаю вам лекцию о социальном предпринимательстве в рамках проекта «Просто который проводит Костомской государственный университет при поддержке агентства социальных инвестиций и инноваций с использованием средств гранта президента РФ. Вы когда-нибудь вздумались открыть свое дело, стать предпринимателем? Кто-нибудь вообще хотел стать? Открыть свой бизнес. Поднимите да. руки, кто вообще хотел, задумывался о бизнесе своем, о своем деле. И, и у вас больше, чем в прошлой группе. Это здорово. А, вы не слышали о социальном предпринимательстве? Ладно, хорошо. Давайте тогда порассуждаем эту тему немного. Вот, что в вашем понимании социального предпринимательства? Как вообще понимать этот термин? Ладно, хорошо. А, ну, в прошлом году было то же самое, ничего страшного. А, давайте тогда просто еще легче разобьем на то, что, что в вашем понимании социальность, вот социальная составляющая? Общество? и Общество, правильно, что еще? Да, а бизнес. Ну, а социальный бизнес. Бизнес на общество. То есть, в принципе, почти так. Давайте тогда. Чтобы рассуждать о социальном предпринимательстве, для начала нужно уточнить определение этого понятия. Он социальный предпринимательство, он какую деятельность? которая в перечетном плане направлена на решение именно уже социальных, культурных э, проблем. Характерное отличие от традиционного бизнеса, ну, то есть от обычного, от, от обычного бизнеса, о котором мы всегда говорим, это то, что социальный бизнес поставит в приоритет своей деятельности именно какую то социальную отдачу. Ну и, соответственно, самокупаемость. То есть это вообще не альтруизм, это не... Благотворительность. Это не безвозмездная помощь. Это именно бизнес. Просто бизнес, который разрешает какие-то социальные экономические проблемы. Как же обстоят дела у социального предпринимательства вообще в мире? В 2016 году Международное агентство новостей Thompson Returns Foundation обливало рейтинг стран, где... которые наиболее благоприятны для... для социального бизнеса. И Россия заняла на 31 место из 44. Рейтинг был составлен по версии Северного банка, и в него вошли государства вот с самыми сильными экономиками. В принципе, с тех пор ситуация не сильно изменилась, однако результаты для России очень даже неплохие. И если учитывать то, что России приходится соревноваться с такими странами как США, Канада, Великобритания, которые имеют просто огромный опыт в этой сфере. У них социальная экономика стала зарождаться лет 20 тому назад, а у нас с 2007 года. Сейчас это очень активно развивается, и я считаю, что это очень даже неплохие результаты. <связать> как вы думаете, в каких сферах можно реализовать социальный бизнес? То есть я вот так, в принципе, прогнал потихоньку, вы примерно поняли. в вот, каких ну, понятно, социальных, ну просто, каких секторах экономики? Ну вот, допустим, в общепите можно? Ладно, можно. А в СМИ? Да, нет? Не знаю. Да. Хорошо, да. А в транспорте, в строительстве? Да. Везде можно правильно отвечать, пожалуйста. Ваши социальные идеи можно реализовать практически в любом секторе. Это общепит, СМИ, здравоохранение. Экология, строительство, какие-то перерабатывающая промышленность. То есть много многое другое. Кстати, я не мешаю, вот я, кто здесь сидеть. Да, видно, да? И все, да, хорошо. То есть, в принципе, социальный бизнес – это очень обширные вещи, вы можете найти себя в, в, принципе, в любом секторе экономики. Что, на мой взгляд, отличает социальный конверситет от традиционного? Какие есть возгличия, на ваш взгляд? Чем отличается социальный бизнес от обычного бизнеса, который зацелен на получение денег, прибыли и все? В принципе, да, верно, но вообще есть пять принципов, по которым стоит их различать. Это ориентация на работу с четко определенной целевой аудиторией, это предложение ребенку на продукты и услуги, масштабность деятельности и повышение грамотности общества. Ну вот давайте пробежимся по всем из этих пунктов, я вам поясню, потому что так ничего не понятно, я на работу с четко понимать с его детей. Что следует по этим понимать? Деятельность самих предпринимателей она направлена на решение проблем и каких решение каких-то задач для какой-то определенной, четко выраженной группы каких-то людей, имеющих проблемы с, с социальной клинической жизнью общества, с участием в жизни общества. Вот, как показано на слайде, например. Вот. На ваш взгляд, к каким категориям, какие люди еще относятся, которые не способны нормально участвовать в социальной клинической жизни общества? Инвалиды, еще. Ну, все, да. Есть. Что, что, по пожалуйста, я просто... Недееспособные, вот что? Недееспособные. Ну, да, в принципе, да. То есть к таким группам относятся инвалиды, иммигранты, э, э, люди, которые были в местах заключения свободы. То есть все люди вообще, у которых есть какие-то проблемы с, с активным участием в социальной и жизни общества которая нуждается в защите. Второе, вторая отличная черта от обычного бизнеса, это предложение рынку потребованного товара или услуги. То есть социальное предпринимательство, оно все-таки а коммерческая деятельность. Она основана на предложении рынку товаров и услуг, которые будут все равно конкретно как по цене, так и по качеству. Потому что соревноваться социальному бизнесу приходится с традиционным бизнесом. Ну, соответственно, рынок-то один. А, и на этом фоне социальный бизнес использует преимущества своей как бы, аудитории для того, чтобы выйти на рынок и э, победить в конкретной гонке. Примером является компания «Торкин Они туда устраивают людей с аутизмом э, в сфере IT-телекоммуникации. И как IT-специалисты? И получается это очень даже неплохой доход. А как думаете, почему почему на аутистов, почему именно на it специалистов? Ну предполагайте вообще как бы любое предположение ваше. Это растребовано. Ну нет. Профессия востребована, безусловно, но почему компания не возьмет обычного специалиста? Да? Может, ну, têm... они как-то Потому что эти fresh. люди сами не могут без их помощи устроиться, например, на работу. Ну, Есть. вот <сёк вы <сёк правы, и вы правы. Вот как бы я сейчас объясню объединил в точке зрения. Дело в том, что да, во-первых, и вот только к точке зрения вашей точки зрения сейчас соберу и скажу вам то, что да, во-первых, в нашем мире очень покупатель стал относиться по очень осознанно к тому, что он покупает. И, соответственно, более покупаемые товары тех производителей, которые социально ответственные. Вот. То есть, поэтому, да, тут есть социальная составляющая, но также есть и своя выгода. А, дело в том, что научно доказано, что люди с аутизмом обладают более высокой концентрацией и способностью покупать какие-то задания в протяжении долгого периода времени. То есть если у нас, обычных людей, рутина ну, утомляет очень сильно, и мы просто не можем нормально работать и выполнять одни и те же действия то у это получается очень даже хорошо, и поэтому и компании хорошо, и они вроде как устраивают то есть социальная составляющая, и все вот это хорошо компания развивается и очень даже конкурентоспособны. Да. Ну, третья черта, это масштабность деятельности, точнее, четвертая, черта, это масштабность деятельности. Социальные предприниматели, они амбициозны, и ставят своей целью улучшить весь мир вокруг себя, все общество, а не только какую-то узкую часть общества или какой-то, например, район, вот. они объединяются для решения каких-то общих смежных проблем. И на этой периферии образуется новое социальное предприятие. И последний, наверное, самый важный и такой большой класт работы и различия, это работа не только с целевой аудиторией, но и с обществом в целом. Повышение толерантности общества к социальным группам. Дело в том, что у аудитории, социальных предпри... предпринимателей есть две существенные проблемы. Первое это недостатки и слабости самой целевой аудитории, ну, то есть общем, инвалидов, незрячих, вот, как вы что называли. А второе – это негативное отношение общества к этим группам, нежелание понять их, как бы, неприязнь к тому, что отклоняется от, общеприн... от общепринятых стандартов. Исходя из этих проблем, социальный предпринимательский проект должен не только помогать социально-предпринимательным группам, но и прививать обществу толерантность к ним. То есть помимо активного продвижения через какие-то площадки, через какие-то конференции, социальный предприниматель должен в первую очередь еще и закладывать какие-то механизмы знакомства со своей аудиторией. Вот очень ярким примером является такая вещь, как... «Экскурсия. Прогулка в темноте». Тут вложен механизм э, знакомства значит, с целевой историей. То есть в этой экскурсии все гиды незрячие и слабовидящие. Для них темнота, сами понимаете, привычная стихия. И здесь они рассказывают о особенностях мира, в котором они живут. Они рассказывают, как они чувствуют и понять, что это не такие уж и другие люди. что Они живут просто в другом мире, интересном. Может быть, где-то странным, интересным, но такие же люди, как мы. Вот. Кстати, скоро прогулка в темноте открывается у нас в стране в квестах ОЗ. Если я не ошибаюсь, это будет очень интересно. Если хотите сходить, пожалуйста, поддержите социальное предпринимательство. За рекламу никто не платил, к сожалению. Какие стратегии понимают право в социальном Вообще, так мелько я сказал, но, повторюсь, это предложение уникальных товаров и услуг, то есть, как мы говорили уже про аутистов в IT-сфере, прикольно сильной стороны то же самое, и предложение услуг исключительно высокого качества. Здесь все понятно, в принципе, может двигаться дальше. Вы скажете, ну вот, Влад, ты пришел к нам, рассказал про социальный бизнес, да, здорово, да, ты, конечно, молодец, но, а зачем нам все эти сложности, если есть благотворительность? Я вам объясняю. Да, С, э, целевая аудитория у бизнеса и социального предпринимательство, она одна, она схожая. Однако цели и методы достижения этих целей, они кардинально различаются. Если благотворительность просто оказывает какую-то поддержку социально несостоявшейся людям, ну, то социальный бизнес именно вовлекает их в социально-экономическую деятельность. Давайте приведу простой пример. Вы можете дать еды, воды, денег, там, не знаю, одежду незнакомым, точнее бездомному. И все. Ну, пойдет месяц, и он окажется опять на этом месте, без денег, без еды, без воды. Дай ему, чтобы содействие остался. Вот. А можете помочь ему устроиться на работу, стать социально значимым человеком. То есть, чтобы он жил уже как обычный человек, участвовал в жизни общества. Вот такой социальный бизнес. Какие же преимущества социального предпринимательства на полиционах? Дело в том, что на сегодняшний день социальный бизнес – это один из приоритетных видов деятельности в нашем регионе. Краснодарская область – это первая э, область, первый регион в России, который законодательно закрепил э, понятие социального предпринимательства. И, соответственно, поддержка социального предпринимательства тоже оказывается на должном уровне, на государственном уровне. Если вы социальный предприниматель, вам могут дать в помощь в пользовании государственный транспорт, э, муниципальную собственность, там, помещение могут выделить, э, субсидировать даже ваши проекты, если они будут касаться как-то, благоустройства города. То есть, в принципе, социальный бизнес сейчас поддерживают, поддерживают активно, и он, соответственно, активно развивается у нас в Красноской области. Э, для работников социальных предприятий также будут организованы э, профессиональные обучения. К тому же социальным предпринимателям намного легче играть свою работу. С 207 -го года правительство ВРФ стало активно поддерживать свои социальные предпринимательства. Вы сами сравните. Если вы хотите быть обычным предпринимателем, то вам придется регистрировать свой бизнес, оформлять кредитными, регистрировать его, самим продвигать товар, разрабатывать концепцию. с. Свои марки, все это самому прорабатывать, бороться с конкурентами, поставить инвесторов, и, ну, не знаю, засыпать мысли о том, проживет ли мой бизнес завтра или не проживет. То с социальным бизнесом вам поможет государство. То есть, не только государство, сейчас есть очень много частных фирм, которые помогают именно социальным э, предприятиям. Допустим, есть такая компания Русал, они там помогают с точки зрения и, и, и, и, и, и законодательных вопросов и так далее. Вот. То есть в принципе у вас, у вас только идея, а государство вас поддержит, вам найдут инвесторов. Какие-то успешные предприниматели ваш проект одобрят, не одобрят, у каждой доработки, доработают да, за вас или с вами вместе. То есть у вас нужна идея, а за вас все доработают, помогут, найдут инвесторов, помогут подвинуть бизнес. Все, вы социальный предприниматель. Это значительно легче, и поэтому сразу видно преимущество социального предпринимателя над обычным предпринимателем. А какие есть, вот мы сейчас поговорим о социальном предпринимательстве, и на ваш взгляд, может вам что-нибудь не пришло, есть ли какие-нибудь у нас в остальные социальное предприятие? социальный виза какое-нибудь есть? есть Конечно, как Это читают? Ну, это больше благотворительность, на самом деле, но потому что они делают это бесплатно просто. Вот. Но это близко, да. Что-нибудь социальный бизнес, что ли? Есть у нас доброхенд в Костроме, и основа товаров составляет добротные вещи, которые так или иначе не подошли владельцам. Дело в том, что сейчас в России развивает такая проблема, как переизбытка вещей в наших гардеробах, шкафах. И именно этот избыток вещей, которым мы не пользуемся, можно отнести в доброхэнд. Там цена начинается скромно, 10% стоимости вещи в магазине. Как магазин работает? Какую-то брендовую вещь, то есть бренды, классные вещи, они вставляют на продажу за скромные ценники, Ну, то, что, чтобы поддерживать свой бизнес, развивать его. Вот. Какую-то одежду, не брендовую, тоже хорошую, они отправляют на благотворительность. То есть дома, допустим, пристарелы, интернаты. Вот. А одежду, которая уже никуда не годится, они отправляют на переработку. Хорошо, вы разобрались, но вы скажете мне, ну, Влад, опять, ты пришел, отдает на предпринимательство, рассказал, что там должны работать социальные члены свои общества, и так далее, и так далее, и так далее, а где здесь социальность? Ну да, это благотворительность, но не социальность, мол, Влад, что-то надо втирать. Объясняю. Дело в том, что социальный бизнес, он, точнее, там, прохранит, извиняюсь, а некий склад, который находится в Косновской области, и там они трудоустраивают социально изученные слои общества. Допустим, у них на слайде работают незрячие, слабовидящие, э, глухие, если я не ошибаюсь. То есть это такой же социальный бизнес, о котором я сегодня рассказывал. Это все подходит под все шаблоны, под все требования. И это один из самых известных социальных предприятий в Костроме. Можете зайти, находится на улице Черковского. Yeah. Вот это фотографии из Костровского доброхода и из Московского, потому что это большая сеть. Ну, давайте пойдем итоги, итоге, каким лучше сказано. По того, что лучше сказано, можно сказать, что социальное предпринимательство это не столько активный инструмент развития общества, сколько запрос времени. Дело в том, что сейчас, когда у нас гражданское общество формируется, э -э некоторые проблемы лучше, когда решает народ, потому что они ему, к нему ближе. И именно это и представляет нам социальное предпринимательство. То есть это позволяет решать проблемы, проблемы здесь на местах. И это, безусловно, очень сильно преобразует как бы, нашу жизнь, среду вокруг нас, делать мир лучше. Именно поэтому государство с передовыми экономиками все больше и больше вкладывается в этот феномен как социальное предпринимательство. Потому что это новые рабочие места, это формирование новых рынков, воспитание нравственности граждан, толерантности, о которой мы уже говорили. Это развитие экономики, создание конкретных украинских сред, То есть это социальный бизнес делает мир добрее, лучше и комфортнее. Спасибо за внимание.